Развержение вулкана в Индонезии вызвало дождь из камней и пепла. Всем привет, дорогие друзья и подписчики. Меня зовут Тайна НЛО. Сегодня пойдет тема о вулканах. Почему происходят на нашей планете сейчас самые необычные моменты. Но это еще не все. Помимо того, что люди снимают этот необычный видеосюжет, они ужаснулись, с чего все начиналось. Прямо сейчас в Индонезии превращается в самую раскаленную точку планеты. На острове Ява извергается один из опаснейших в мире вулканов. Семеру, так его прозвали. Ближайшие деревни тонут в потоках лавы и вулканических дождей. В некоторых районах спасатели даже не могут провести эвакуацию. Но это еще не все. Помимо того, что там случилось, а именно 27 человек уже погибло, а перед этим думали 14, все-таки происходит очень ужасная картина. Но еще сотни заблокированных собственных домов остались люди. На помощь им было отправлено несколько вертолетов. Спасатели не успевают спасти всех. Уже в этом, можно сказать, районе было сделано огромное катастрофическое явление. Этот момент был запечатлен на несколько камер, и никто не мог доказать о том, что эта необычная угроза приведет к масштабным жертвам людям. Но это еще не все. Помимо того, что стало происходить там, стали появляться другие видеокадры. Треугольник НЛО. Как вы думаете, помимо того, что в Лондоне было замечено в одной, можно сказать, необычной семье НЛО, то в тот день было панически страшно. Красно-черное облако превратилось в раскаленную, можно сказать, молнию. Необычный объект НЛО был запечатлен на камеру. В один день он прилетел в одну, можно сказать, необычную обстановку которая находилась недалеко от Лондона, 27 километров. Но этот необычный видеосюжет напугал жителей этого места страшными и необычными звуками, которые вы уже услышали. Как объяснить момент того, что мы с вами живем в опасной и необычной планете? Земля меняется, и очень странно происходит то, что мы с вами видим. Но что на самом деле скрывается под этим необычным видеосюжетом? Давайте мы с вами много чего увидим. Этот необычный треугольник был запечатлен еще и в, не только в Лондоне, но недалеко от Шотландии, где было множество странных явлений. Молния превратилась в раскаленный треугольник, который спустился на Землю. Его температура была почти 180 градусов. Они увидели, что НЛО издавал в раз то, чем чайник, наверное, бы скипел, но он увеличивал эту температуру. Но это еще не все. Недалеко от Индонезии еще одно явление было. Необычный НЛО пытался разбудить еще один вулкан. Что самое интересное, в деревне, которая находилась под контролем спасателей, уже стали эвакуировать местных жителей. Что на земле происходит и почему сейчас по всему миру происходит ужасающая катастрофа. Вулканы просыпаются по всему миру. Ялстонский, в Индонезии, в Японии стал опять функционировать вулкан. И это... Но как объяснить то, что мы с вами видим? Никак. Помимо того, что сейчас происходит по всему миру, а это глобализация нашей природного, можно сказать, пространства, меняется вместе с нами. Вулканы – это та часть, которую уже не остановить. Пока что Земля будет выдавать вот такие необычные раздражительные системы, Земля будет получать минус к себе. Ну, вы представляете, заметили сами, не было землетрясения, но вулканы проснулись. А теперь самое интересное и необычное. Землетрясения скоро появятся, и они появятся уже скоро. Момент того, что мы с вами видим, а это вулканы, они первоначальную стадию несут не разрушитель, а успокоитель. И поэтому НЛО пытается сейчас ускорить масштаб того, что должно было ускориться через лет 200, а может через 100. Они хотят покой на этой земле, чтобы все устаканилось. Но будет на самом деле это. Последний вулкан, который был запечатлен НЛО, а именно с вертолета, люди были шокированы, увидев, что НЛО самый Древний вулкан, который спал тысячу, а может и две тысячи лет, уже стал дымиться. НЛО появился там неспроста. За несколько дней того, что этот вулкан начал дымиться, появился НЛО. Военные были шокированы, увидев эту картину, когда НЛО подлетел к кратеру вулкана и начал что-то делать. Потом появился дым у этого вулкана, хоть он спал. Посмотрите масштаб этого вулкана, древний вулкан, который спал много тысяч лет. И вы представляете, что сейчас происходит? НЛО за все время решил разбудить этот вулкан. Это древний вулкан, который находится недалеко от Индонезии также. Он спит. Он спит и ждет свой час. Но теперь представьте, температура воды в этом кратере увеличилась на 95 градусов. То есть, вода в этом месте была 23, и сейчас идет огромное испарение, и появляются необычные бурлящие моменты истины. Думайте, дорогие друзья, что происходит с нашей планетой, и кто их остановит. Нет, не НЛО. А вулканов. Ну а с вами был Тайна НЛО. Я надеюсь вам понравился необычный видеосюжет о том, что Земля меняется вместе с нами.